и волги проснется добрый новый день И взойдет на небе солнце, растворяя тень Только глянет в на спальни лучик и закрыт В мире Не, нет обмана, недоверия нет Согревает сердце мама, мир ответ. ответ В нем нет войны, нет насилия. За брату, как старый тебе и мне, Этот мир для нас, Этот мир для всех людей, Берегите мир детей. На рисунке, на на Пишем строчку, тетя всей земли, На улыбкой от заблудса, Сотни детских листьев, Миру детства нет границ, Миру ребенка полного глазки, Миру любви ко всей земли.